Кредитные потребительские кооперативы или сокращенно КПК в этом году отмечают две знаменательные даты. 15 октября день российской кредитной кооперации, 20 октября международный день кредитных союзов. Скажите, пожалуйста, вы знаете что-нибудь о кредитных потребительских кооперативах? Нет. Скажите, пожалуйста, знаете вы что-нибудь о кредитных потребительских кооперативах? Нет. Нет. Спасибо. Без понятия. Спасибо большое. Пожалуйста. Для большинства россиян кредитные кооперативы так и остаются серыми лошадками, о которых мало что известно и написано. Отсюда у многих даже образованных людей недоверие к ним. На самом деле большинство толков и расхожих суждений не больше ни меньше, чем пробел в знаниях. Кредитные кооперативы имеют давнюю историю не только в нашей стране, но и во всем мире. Когда Толстой и Достоевский создали свои нетленные произведения, Чайковский написал выдающийся балет Лебединое озеро, когда отменили крепостное право и окончательно был замерен Кавказ, а в состав России после поражения имама Шамиля вошли Чечня и Дагестан, когда Менделеев окончательно сформулировал периодический закон химических элементов, Арепин написал бурлаки на Волге, именно в это время появились первые кредитные кооперативы в России. Первоначально КПК учреждались в виде обществ взаимного кредита и судосберегательных товариществ. Первооткрывателями кооперативного движения принято считать братьев Угининых, старший из которых – известный физико-химик и основатель первой в России термохимической лаборатории. Их совместное детище – судосберегательное товарищество в селе Рождественской Костромской губернии – помогло простому народу получить деньги на собственные нужды, а недавно освободившимся крестьянам выкупать земли у своих господ. Кстати, даже в то время находились злостные неплатильщики, из-за которых лишь ужесточался порядок выдачи заемных денег и повышался процент за пользование ими. Так что можно сказать, это проблема стара, как мир. Кредитная кооперация в России настолько быстро развивалась, что к началу 20 века была самой многочисленной в мире. В это время трудно было найти человека, который не знал бы о кооперации. Кооперативы тогда были поистине народными банками. Далее грянула смена власти, ликвидация обществ взаимного кредита, потом их возрождение, потом снова ликвидация, но уже окончательная. Отголоски кредитной кооперации в советское время можно было встретить на многих предприятиях в виде как взаимопомощи. Помните такие? Ренессанс кредитной кооперации в нашей стране начался после распада Советского Союза. Но очень долгое время никак не могли принять специальный закон для этого вида деятельности, которому суждено было появиться лишь в 2001 году. Но и он был несовершенный, и после ряда доработок в 2009 году был принят специальный закон о кредитной кооперации, действующий и по сей день. Одним из пионеров кредитной кооперации можно по праву считать Нижегородский кредитный союз, который в 2001 году создал кредитный потребительский кооператив граждан, давший мощный импульс в развитии кооперации не только в Нижегородской, но и в соседней Владимирской области. Все КПК в России являются некоммерческими организациями, где только пальщики кооператива могут получить заем или принести деньги на сбережения. Человек с улицы никогда не получит заемных денег или возможность сохранить и приумножить накопления. Для этого обязательно надо вступить в кооператив и стать пайщиком. У многих это отпугивает, а в действительности это лишь строгое следование закону, которое соблюдает каждый КПК в нашей стране. Думаете, Банк России контролирует только деятельность банков? На самом деле, Центральный банк регулирует работу всех кредитных потребительских кооперативов в нашей стране. Которые постоянно отчитываются перед ним А тот, в свою очередь, зорко и внимательно следит за финансовой стороной каждого кооператива Кроме этого, есть еще одна организация, которая контролирует работу КПК Это саморегулируемая организация или сокращенно СРО Подобный двойной контроль отсеивает ненадежные кооперативы и лишает их права деятельности День российской кредитной кооперации широко празднуется второй год в марте 2015 года участники форума кредитных союзов России объявили 15 октября днем российской кредитной кооперации. В этот день в 1865 году российский император Александр II утвердил устав первого в России судного товарищества, созданного в селе рождественской Костромской губернии. Именно этот день, 15 октября 1865 года, можно считать днем рождения кредитной кооперации в нашей стране. Официального статуса праздник пока не имеет. Первый кооператив в мире всего лишь на 21 год старше российского. Появился он в Англии благодаря группе рабочих города Рочдейл. Однако традиционно родины кредитных кооперативов признают Германию и связывают это с усилиями местного политика и экономиста Франца Шульца Делича. Его успех настолько вскружил светлые умы того времени что его с триумфом повторили в других европейских странах, а позднее в Северной Америке. Дольше всех вливалось в общемировое движение «Бедная Латинская Америка». Между прочим, Райфайзен – это фамилия отца основателя кредитного союза для фермеров. Именно его имя носят известные банки и КПК. Например, немецкие кредитные союзы появились в трудные времена, в годы голода и неурожая. Это очень важно. У людей появилась возможность привлекать капитал и развивать свой бизнес, а также недорого решать личные финансовые вопросы. Сегодня самая крупная и известная система кооперативов работает в Канаде и называется Дежарден. Канадские кооперативы выпускают кредитные карты и содержат банкоматы. Российским же остается об этом только мечтать. Да, собственно, как и о количестве пайщиков Дежардена. 6 миллионов, а это целое население Санкт-Петербурга. Международный день кредитных союзов празднуется каждый третий четверг октября 1948 года. В этот день вспоминают историю развития движения кредитных союзов, говорят о достижениях. Особенно в этот день чествуют тех, кто посвятил свою жизнь движению, благодаря за их многолетнюю работу и выражают признательность пайщикам. Основная цель этого дня – привлечь внимание к деятельности кредитных союзов в мире, предоставить возможность пайщикам больше участвовать в их работе. Существует Всемирный совет кредитных союзов ВОККУ, который помогает создавать и поддерживать движение кредитных союзов по всему миру. Более 30 лет назад ВОКУ разработал первые материалы для Международного дня кредитных союзов и в настоящее время продолжает распространять идею празднования ежегодного дня кредитных союзов, Нижегородский кредитный союз постоянно участвует в мероприятиях, инициированных ВОКУ.